запишем бой с этим товарищем посмотрим окей okay. наш первый мой первый ход Доктор либо этот. Так. Либо хакер. Мы спешим к тебе. Мы спешим к тебе. Okay. Так. Встали, все, заняли позиции повыше, чтобы и будем стоять на месте, чтобы получить бонус. Если будет угроза, будем сваливать. Будем анализировать все, все плюсы и минусы э, снайпера для того, чтобы понимать, как с ним бороться. В принципе, так как на компьютере в мультиплеере любви особый у игроков, стрелку к снайперу нету значит будем будем будем будем так. так карта небольшая в принципе можно начать операцию отсюда со следующего ухода у моего этого так сильно далеко не надо Увеличится уже меткость и крейт-шанс. так Прячься здесь. Блин, близковато, конечно. Ну, ладно. Так, ты-ты-ты-ты-ты. Да, мне надо идти пошире, потому что если это... Потому что если это хакер неохота нарываться на гримлина так, ну все интересно Так, я слышу его бойцов, надеюсь, я... он не слышит моих, я даже слышу, как он нажимает. Так, ну что, надо, наверное, поактивнее идти, потому что надо засвечивать, кто это, Берсеркер, так, ракета, кого мне вальнуть, в первую очередь, так, давай-ка ближе, Давай-ка ближе. Так. Долбанем ли мы таким образом? Берса. Непонятно. Давай попробуем. Думаю, что вряд ли. Думаю, что вряд ли. Ой, как все далеко. Твою мать. Это очень далеко. Так. Это безумно далеко. Так. 79. 80. Этого я не убью. Так, смотрим быстренько снайпера. Так. 100, 101, 91. Давай. Так. 91. Давай. Да, я серьезно. Перезаряжаемся. Так. Так, запускаю своего милишника. висал ему, что я слышу его. Так, у него доктор. Хорошо, что мы никого не ранили, надо добивать. Я люблю, когда люди позитивные. Я не люблю всяких мячек, пишущих, как бы, всякую... пишущий какую-то шляпу людей. Так, это кто такая? посол сообщества. Ну что-то. Так. Окей. Okay. О, еще один. Okay. Uh -huh. Так. Так, будем пытаться... Что сделать? Ага. Uh -huh. Так. Так, погнали. Задача не поранить, а добить и убить. Угу. Так, да-дай. 96, нормально. И шансы. 93, погнали. Ты, ты, ты, девяносто три Восемьдесят четыре Девяносто три Давай ты этого Так, ты, кого ты видишь отсюда? Видишь ли ты его? Нет, ты никого не видишь. Что-то выплюзу пожертвовать. Ладно. 66. Ой, как плохо. Так, ты, ты, ты, ты, ты. Кого видишь ты? 78. Так, поехали. Так, включаем Сирию. 100%. 101% этот. Поехали. Так, мертвыми глазами включить. 96. Давай. Окей. И 37. Мало. Перезаряжаемся. Так, пока вам не нравится. Начается... Okay. Uh, убираем Overwatch. Ну все, это FirePay. Европейские. Oh. Европейцы молодцы. Вау. Интересно. Обычно они не срабатывают эти. 87 так 69 серия не пойдет 82 давай-ка ближе к нему А ну-ка, хедшотик. А ну-ка, поближе. тюру тюру тюру тюру тюру ты okay. надеюсь что ты сможешь его подранить так на youtube Супер. Бедный парень. Первый раз играет. но ну, нет, наверное. Только скучновато такая запись будет. Ну ладно, посмотрим. Так, какой-то появился артист. Давай. Готов или просто будешь блокировать мою лобби? Прием братан ну хотя конечно какой-то брат неизвестный кто все братаны наверно уже спят так будет он играть или нет окей okay. Какой-то идиот. Ну, ладно. Так, корректит кодекс. Да. карту потому что у нас супер снайпер на тренировке встать так чтобы было быть на возвышенности и не рисковать наверное, сложно поэтому что мы делаем хотя это плюс 20 это возможность перезаряжаться Наверное, надо ломить непонятно куда ломить если честно может быть можно на крыше эту грузовичка иногда на них можно так посмотрим Посмотрим, посмотрим. Так. Откладываем игрушки. Смотрим, что можешь ты. Не можешь ты, да, сюда. Вермать. Да стой тогда так. Как они играют этими снайперами? Прям играют, причем хорошо играют. Прячь здесь. здесь так ты ты не нужен будет чтоб водить щиты так ты не нужен будешь здесь подбежишь оденешь так ты ты ты ты ты ты ты ты, ты если там эти кодексы блять эх, тяжело конечно снайпер против кодексов на компьютере тяжеловато посмотрим Смотрим. так, ну это глупые вообще позиции, потому что это у меня вообще не простреливается. У меня шанс, что только он если пойдет отсюда. Опа. Да ну. Ну как эффектно смотрится. А. А ну да, еще наверное. Эффектно смотрится, но. Но почему-то. Так. Кого ты можешь одеть? Всех? Всех промяха, да? сюда здесь ты можешь садить всех девять не добьет. А ты добьешь. 76. Так. Так. Давай-ка сюда. Аккуратно. Аккуратно. Так, и ты, и ты, и ты. Выходим от, маш... Выходим от машины. Так. Следующий у меня уже должен быть заход с бонусом. Кто там пойдет? Странная, конечно, история с Меком. Сейчас пойдут кодексы. Сейчас пойдут кодексы. Так что за тихо? Хорошо на компьютере кодекс может телепортироваться в любую точку, которую видит кто-либо из команды. И что не скажешь о приставке. На приставке. На приставке на Соньке. Только куда ты можешь добежать. Еще один. И этот попал. Ты смотри, так. А ну давай сюда аккуратно. Пятьдесят девять, пятьдесят девять так. А, ну-ка. Так, побежали ближе. Побежали ближе. Неужели ты не можешь пиздануть этих обоих, а? Давай, ладно. Попробуем. Давай. БАМ. неужели ты не упадешь? БАМ. Так. Так, о. Отлично. Иди поближе. 67. Ох, надо было ставить метку и валить. Хотя, ладно. Так. 39. Ты смотри. Не докидываем. О, блин, три секунды осталось. Опа. Маловато, 39 было. Ах. Ну ладно. Еле успел за одну секунду. Да, ладно, хорошо. Два кодекса, как было, так у тебя осталось. Ну я бы ничего не сделал здесь, получается, да. Это мы увидели шесть так. Завалить он его не завалит. Ну, хорошо, Патрик, так, ты, я надеюсь, этот офицер останется в живых и завалим этого гранатой. Так, ну, это бред. это бред а где у тебя основные силы вот 6000 есть еще где у тебя Где? а вот так ты решил хорошо а куда ты его поставил а сюда да хорошо хорошо будем надеяться выживет не выживет давай шесть Три, три, шесть. Остается 4. Это не проблема. Щиты пускай работают. Пускай работают щиты. Так. Ну что, ты потратишь ракеты или будешь рисковать стрелять? Ооо. Окей, okay. кто у тебя еще? Неужели у тебя снайпер? А ну? Нет, у тебя одни кодексы. Где ты там встал? Ага. Так, что ты будешь делать? Сгонять этого? Нет, стрелять поэтому. Окей, okay. окей, okay. так начинаем, начинаем с этого так, так, так, до свидания. Поодыш, умираешь. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Где там еще кодексы? Идешь сюда. Валишь этого в 99. От 3 до 4. 6, отлично Так, дальше Кто у нас еще? Кто более опасный? Так 99, 59 Кого видишь ты? Так Да-да, и ну-ка 15. Так, отлично. Теперь ты. Что можешь ты? Ты можешь вот эту и взорвать сразу эту машину. А ну давай. Взрыв машины. Ах, серию надо было включить. Ах, Володя, Володя. Так. Отошел. Так. Перезарядился. Завалил. Так, ты... Пришел сюда, завалил его. Будем надеяться, что его завалишь. Да. Ух. Так. Этот и горит, и у него это так, неважно. Я готов его потерять. Так, значит, это сколько было? Два здесь. Раз, два. Да. Четырех кодексов, двух меков нет. Спасибо большое. Это было несложно. Протестирую на Red, Jack, Red Jackal свой новый отряд без архонтов и со снайпером. Не оставляю надежды, интереса раз, разглядеть снайперы получше, но <coughs> вот опять же кривая карта, на котором снайпер может быть неэффективен, на которой, пардон. Да, потому что здесь стоит это здание и вся Эффективность снайпера сразу теряется. архонты прослушал их я специально не вз... не брал архонтов для того чтобы ну отрет заведом не был каким-то там супер сильным но ну да таким образом если у меня два кодекса я могу идти глубже но не сильно глубоко так как у меня все таки так как у меня все таки Меки и они не будут успевать. Э -э так, значит, он с той стороны, да? Что делать, что делать, что делать? Добежишь ли ты до туда? Так, Добьет ли твой крюк до туда? Спокойно, надеется, что да. Ага хрен Ушан, ладно вставай сюда вот он и минус снайпера он не универсален но с другой стороны такая такая игра позволит мне понять изнутри снайпера и Мы сейчас все сюда встанем по стеночке а, понять снайпера все его плюсы и минусы да то есть например определенный плюс если сейчас он выведет все они будут стоять ниже меня У меня на следующем ходу прибавится 10 крита 10 а, а, мишени и Сюда появляется три офицера, или два офицера Архонт. Я снимаю, я включаю серию, снимаю двух офицеров и мертвым глазом убиваю, да-да, я не знаю, как он, по-моему, мертвый глаз по-русски тоже. И убиваю Архонта. Вот тебе, пожалуйста. Ну, естественно, после предварительной подготовки вот этими ребятами. Так, смотрим, где он. Он уже близко. Оденем, наверное, щиты. Оденем, наверное, мы щиты. Начнем операцию. Вот удобно, как а. А ну. 35 Стан лансер А ну Так, жалко будет тратить Эту на тебя Ага Опа Так И подтягиваем пацанов И подтягиваем пацанов Все на оверах. Ну, может быть так. 39 маловато. У меня не успел сработать бонус. Со следующего ухода, вот как раз на котором должен сработать Overwatch. Он ср должен сработать. Ага, перезарядился. Это перезарядился, наверное, Архон, да? О, сколько я много народу там. Давай, где перезарядки. Окей, ну сейчас, наверное, атаки не будет. Наверное, так, да? Сейчас не будет атаки, и плюс он... Ага, потратил гранату, это хорошо. А кто там выступал? Откуда она полетела? По-моему, она полетела откуда-то отсюда. Увидит ли? Увидит ли этого товарища? Так. Опа, как хорошо. Так. Промахнешься? Нет. Молодец, хорошо наваливаешь. Так, посмотрим. Попробуем отправить этого кодекса сюда, чтобы он зашел во фланг офицеру. Будем надеяться, что он увидит его. Я имею в виду вот этого. Попробуем так. Если здесь действительно кто-то есть... Это разрушаемая конструкция. Блин, ну это, конечно же обидно, если здесь будет, конечно, офицер. Отправим сюда ракеты. Этого на подавление. Отойдем чуть-чуть назад на подавление. Этого подведем на Overwatch. Так. Или вообще сделать вот конем. Ты что, сможешь сюда? Нет, конечно, не сможешь. Так, сколько у тебя? 53. Так, 53, 53. Ну чё, пытаемся? Далеко, да? Далеко. Так, давай ты иди сюда, посмотри, кто там. Так, давай-ка ты сюда. Overwatch. 39. Маловато. 39. Маловато. Так. Видишь ли ты его отсюда? Да. Отсюда уже нет. ну. 53. Ну, как мало 53, а? Мимо. Ну, естественно. Вытягиваем их из-за стены. Получается так. Так. Опа. Ах, маловато. Да, надо было сажать этого. Так, кто там? Там рейнджер. Так. Где-то прибежал кто? Ганслингер, да? Так. План не получается мой, а ну... Мимо. Отлично. Тройная твоя вообще используется, все просрется. Давай, давай, давай. Мимо. Не, смотри, более удачно он. Молодец. Молодец. Так, мека надо будет прятать, не нужны будут его ракеты. Неужели добьет Мика и... Мое... Да, вот это кози, конечно, расстановка. На кого то среагировал? На офицера, да? А, на стан лансера. Ага... Угу. Окей... Так в защите блин все за хорошей этой самой броней стоят и ты еще приперся бля да что ж ты будешь делать а это меку точно не забравать да надо отходить о повезло повезло так надо отходить красного шакала оттягивать Так, офицер подошел поближе. Мы на нее не среагировали. Хорошо. А ну, мимо. Ну, все, и добивает его рейнджер, получается. Вот молодец. Добьешь или нет? Упа. Куда ты, куда ты? О, поближе. Ну да Давай молодец да моя логика со снайпером не работает так так 70 53 а если мертвый глаз 53 Пятьдесят 53, Пятьдесят 53, 53. Маловато. Надо... Надо не мимо опять. Это пиздец. Остаешься здесь. Отходишься. А, я даже не могу. А, могу, слава богу. А ну-ка, долбани его. Ты... Так... Вот ты его мог бы? А ну-ка. Ты давай. Неужели я спровоцировал его двигаться внутри стены опять, а? Слингерб все использовал. Ты молодец. Надо его вытягивать. Надо вытягивать его аккуратненько. Надо вытягивать. Так. Это кто? Ага. Так. Хорошо. Так, так, так, так, так. Отлично. Упрыть и соки действуют. тык -ты тык непонятно о отлично отлично а, отлично что отлично у меня одна пулька так убиваем этого самого стандлансера очень хорошо очень хорошо надеюсь мы у-у, да, блин, а я без патронов. Вот это была бы сейчас... Вот это была бы удача, конечно. Бы. Ах ты, блин. Так, ну что, тогда сюда идет ракета. Сюда идет ракета. Окей. Okay. Сюда идет ракета. О, отлично. Дополнительный клон. О, как хорошо. Ух ты, как отлично. Окей. Okay. Неужели добьет? О, oh, блин. Ну, кого ты видишь еще этого? Ну, то есть этого все-таки ты добьешь, да? А кого еще? Oh. Больше никого, да? Так. Один патрон. Вот это вообще пиздец. Так. Так. Мы идем ближе, мы идем ближе, так, ракеты отсюда смогут полететь или нет? Смогут ли отсюда полететь ракеты? Наказываем. Так, ты идешь сюда. Так, кто мне нужен? Мертвый глаз. Блин. Наверное, не этого. Все-таки надо валить. А, вот тебя. Да. Так, ответка. Это не страшно. 111 вали ах сейчас как бы пригодились эти патроны а как бы пригодились как бы пригодились сейчас так Блин, как подошли мы плохо. А, а ну. All Так. Крипера он потратил, и у него остается, что так, офицер раз, два, три, да, два юнита остается. Сможет ли он затащить этих, нет. Он затащить их не сможет, но <coughs> это все из-за, наверное, его ошибок. Неплохой отряд, у меня такой есть, такой вместо настал у меня еще один офицер. так и добивай на да? так и добиваешь ну, было бы логично было бы логично это но я отойду не переживай я отойду назад Хорошо встал. Так, останется на кон сосредоточиться. Очень странно. Логичнее было стоять, конечно, около этого. Ладно. Хорошо. Так, что у нас со снайпером? 100% 96. Включаем серию пока. Так Ты Что можешь ты От кого больше вреда 94 Давай так Так ты посильнее. Ты посильнее. Давай-ка сюда. А -а -а -а, какая ошибка глупая. Ой-ой-ой. Вот этот идиотизм. Так. Еще промахнешься, это будет позор. Пять. Нормально. Так. 93. Глаз. Артур и Глаз. Так. Так, 16. Неплохо. Ты... Давай прям плотную к нему. 77. Так. 96. Давай. Ну, вряд ли он убьет его. Ну, тем не менее. Так. Вроде можно жить таким отрядом. Но это только потому, что он ошибся и начал выползать. И начал выползать за стену. Здесь они все встали во фланг. Ну, это, конечно... Ну no да. Это да. Окей. Okay. Его ты не убьешь. А, может этого лансшот ну редко, ну редко но бывает. Ладно. Сюда. Сюда. Пятьдесят семь. Так. А ну-ка восемьдесят восемь. О. Неплохо сыграли. Будем тестировать дальше этот отряд. Спасибо. Так, вырубаем.